Почему меня принимают за тебя? А ты не знаешь? Нет, не знаю. Нет, знаешь. Почему все вокруг путают нас с тобой? А, нет, я не знаю. Ты понял? Нет. Не надо злить нас! Скажи. Потому что... Скажи. Скажи. Один человек? Правильно. О! Зараза! Ты же двинул мне в ухо! Дружище, прости! А, зачем же в ухо-то ча? Я облажался. Нет, все нормально. А! А? Надо как-нибудь это повторить. Понятно. Все, ладно, я не буду больше на завод заходить. Где? А сверху сидит, блядь, он на сопной станции. Он же профи нахуй. Блять! Нахуй завод? Его имя Роберт Полсон. Его имя Роберт Полсон. Че, зарастай, блядь? их там двое! Хочу. Гранат, ну я гранату кинул. У меня я не знаю. Эй, дружок пирожок, тобой выбрана неправильная дверь. Круг винор место два блока вниз. Ебать ты! Ответ отрицательный. Ебать ты, кожевенник А -а -а! Путевка закончилась! А -а -а -а! Боже, помилуй! That's amazing. Самолт. <сёк> Я там <тут> притаился! Ха-ха-ха-ха-ха! <сёк> Убил! <сёк> добей, добей, добей, добей, Я ему в кругах дал! О, повезло, повезло! Убил его, греный!